Приветствую, уважаемые зрители и игроки проекта War Thunder. Я Дмитрий Михайлов или, если вам будет удобнее, Езида. За то время, что существует команда WarTube, мы сделали, на мой взгляд, немало интересных видео. Занимались мы не только обзорами, гайдами, а также делали хорошие фрагмуви, машинему, были и юмористические отрывки боев, а также стримы. Но кое-что все же поменяется, и я, как создатель и координатор команды WarTube, объявляю о переезде на новый YouTube канал на котором мы продолжим свою деятельность. Прямо сейчас мы публикуем новые обзоры и гайды, которые вы еще не видели. Уважаемые зрители, я попрошу вас проследовать на новый канал по данной ссылке и подписаться. Для нас это очень важно. Заранее вас благодарю и надеюсь, что наши видео будут вам интересны и полезны. Спасибо за внимание.